Всем привет! Меня зовут Даша. Я вернулась в Петербург из Новосибирска. Я обязательно опубликую видео о Новосибирске. Сегодня 2 апреля, однако в Петербурге все еще лежит снег. Зима в этом году затянулась, но это нас не расстраивает, потому что светит солнце. Чудесная погода для прогулки. Каждое воскресенье мы с мужем ходим в общественную баню, прям как в фильме Ирония судьбы. Только там мы, конечно же, не пьем алкоголь, мы пьем травяной чай. Кстати, если вы не смотрели видео про нашу баню на даче, ссылка появится в углу экрана, видео на английском. Конечно, в функции бани входит не только очищение тела, мы не только моемся в бане, не только моем голову и тело, но также расслабляемся и отдыхаем. Баня помогает расслабить мышцы и зарядиться энергией. Когда я хожу в баню, я беру с собой вот такую сумку, можно взять пакет. Мне обязательно нужны тапочки, резиновые тапочки, шапка для того, чтобы защитить мои волосы, когда я буду париться, когда я пойду в парилку. То, на чем я буду сидеть. Также я возьму мочалку и возьму два полотенца. Шейла, тебя я брать с собой не буду, но я знаю, что ты очень хочешь сходить в баню. Я также беру с собой шампунь, который я наливаю вот в такую маленькую бутылочку. Только, пожалуйста, не смейтесь. Кондиционер для волос я налила сюда. Это специальная баночка. Для анализов я ее купила в аптеке, чтобы взять анализы у моего кота, но она мне не пригодилась, поэтому в ней я ношу кондиционер в баню. Мой муж также берет с собой веник, но сейчас у меня его здесь нет. Обычно мы ходим в баню на полтора часа. Типичная общественная баня состоит из нескольких отделений куда вы приходите кабинки, где вы раздеваетесь, оставляете вещи и берете с собой то, что вам необходимо. Затем вы идете в душевую, там вы принимаете душ, там можно отдохнуть. В нашей бане даже есть шезлонги, на которых можно полежать. Там также есть турецкий хамал, парная, и комната для массажа. Место, куда мы едем, называется «Московские бани». Находится в 10 минутах езды от нашего дома. Я хожу в женское отделение, муж ходит в мужское. Один час в женском отделении стоит 600 рублей. Сегодня я была первым посетителем, поэтому смогла спокойно снимать. Вот так выглядит комната, в которой я переодеваюсь. Душевые кабины, джакузи, холодная купель, в которую приятно окунуться, и парная. Здесь очень жарко. Чтобы появился пар, нужно поддавать, то есть наливать воду на горячие камни. После бани мы решили позавтракать на московском рынке. Там отличный фудкорт. Я заказала... Фильтр кофе. Муж заказал капучино. Позавтракав, мы решили поехать на Финский залив, в Сестрорецк. Там длинный пляж. Мы ехали вдоль реки Фонтанки, наслаждались архитектурой Санкт-Петербурга. Me You're some kind of butterfly, baby. You get me fired up. whip up my appetite. Don't leave me here dry. Приехав на пляж Сестрорецком, мы увидели кайт и виндсерферов. Был сильный ветер, мы немного замерзли, поэтому решили поехать в Комарова на Щучье озеро.